Всем снова, здрасте, снова вы, это снова я, и сегодня мы поговорим о спортивном ножевом бою. С кем нас свели рекомендации Ютуба, представлюсь, меня зовут Вадим, мне 34 года, 8 лет, как я занимаюсь спортивным ножевым боем, скоро будет 5 лет, как я его преподаю. Начинал в Москве в школе казачьего ножевого боя под руководством Дмитрия Николаевича Демушкина, ныне руковожу своей школой радио в городе Санкт-Петербурге. Сегодня разберем стандартный наш спарринг на обычной рядовой тренировке с моим учеником, его зовут Александр, ему чуть больше 20 лет, стаж занятий 2,5 года, мой непосредственно воспитанник, резкий как понос, уебет как автогеном среже, То есть спарринг у нас на равных, это не унижение опытного, неопытного, это просто обычная наша стандартная тренировка. За одним исключением, о котором поговорим в конце. Поехали! классическая связка через отвлекающий в голову на проход в ноги общий принцип это заставить соперника сместить центр тяжести и резкого самому уйти на нижний этаж в район колена данная связка целиком зависит от эффекта неожиданности и если соперник готов ее парировать неминуемо месть по или шее ну как в данном случае Впрочем, про неминуемость мести я, наверное, выразился избыточно радикально. Если вы способны распластаться до уровня ниже колена соперника, а после этого быстро встать и продолжить спарринг, ну, можете смело игнорировать отвлекающие маневры и идти в ногу на пролом. Лично я физически не могу повторить подобный фокус, но это мой частый случай. Александр, например, такие фишки регулярно практикует и с высоты моего роста его хер достанешь. Мотивированный в своей защите соперник это наш основной учитель во время тренировочного процесса. Ты можешь сколько угодно отрабатывать приемы и связки, но когда все твои заготовки соперник обламывает нежеланием подставляться под удар, хочешь не хочешь, придется импровизировать. Как в данном случае Александр начинает давление участившимися атаками, но на отрез отказывается отдавать шею. В данной ситуации самому проявлять инициативу – это прямой путь к обоюдке, поэтому я ограничиваюсь контратаками по обстоятельствам. Дважды не смог дотянуться до шеи – очевидно, что и в третий раз соперник будет этого ожидать. А вот контратакой в ногу в данный момент его можно удивить. Во время спаррингов мы постепенно учимся отличать акцентированный удар от случайных царапин. Как правило, такие незачетные удары случаются, когда соперник предугадывает твою атаку и начинает смещаться в сторону разрыва дистанции. При этом, если ты его даже достанешь какими-то правдами или неправдами, мощного удара не получится. Мишень уже убегает. Как в данном случае, мой куличий удар едва царапает маску напарника. Удар номинально есть, но я бы им в старости не гордился. На что мой соперник парирует атакой в руку, но опять же, одергивать кисть я начал заранее. В итоге получилось незначительное касание и мы обменялись царапинами. Работаем дальше. Принцип фейерплея наше все. И когда ты сам не дорабатываешь в каком-то аспекте, лучше в этом признаться. Как в данном случае, после неудачного прохода в голову, я успеваю среагировать на замах напарника и провести контратаку ему в руку. Однако мой удар пришелся запястье, а нож пусть и коснулся бицепса Александра, но прошел плашмя по касательной. Мы такую лажу за результат не рассматриваем, удар должен быть режущей кромкой или острым ножа. И никак иначе. Обоюдкой мы называем равнозначные по акценту удары, совершенные спортсменами в пределах одной секунды. Независимо от вашей техники, опыта или как бы сильно вы не старались избежать обоюдок, они случаются. Статистика показывает, что у самого подготовленного бойца на обоюдке приходится примерно 35-38%. Бойцы, придерживающиеся более агрессивных техник или менее опытные, на обоюдках обычно набирают до 70. Вот пример классической обоюдки и наша с Александром статистика по результатам спарингов с разными по уровню спортсменами на протяжении месяца. Если безобразие нельзя победить, его надо возглавить. Также и с обоюдкой. Если есть возможность на пропущенный удар ответить двумя, лучше это сделать. В данном случае я закрепил результат тремя, так как второй пришелся обухом под мышку. Контрольное колюще в корпус в качестве воспитательной меры и едем дальше. Клинчевая работа, которую мы с любовью называем уебанским стилем, это неотъемлемая часть подготовки любого ножевика. Даже если ты сам не приемлешь вариант бежать брюхом на нож, в ситуации, когда уже бегут на тебя, придется как-то разруливать. В этом случае, конечно же, рояль – психологическая и физическая подготовка, но не менее важна способность предсказать поведение противника. В данном случае мой противник левша, и клинчевая работа будет зависеть не от того, кто кого заборет, а кто первым перехватит нож. На встречный удар в атакующую руку Александра, признаюсь, я обратил внимание только при монтаже ролика. В моменте ни Саня, ни я, ни держу парень, ни судьи, ни зрители этой отмашки значения бы не придали, поэтому этот момент игнорируем и работаем дальше. Смотрите, клинчует Александр левой вооруженной рукой. Я ее пометил зеленым. Свободной правой лезет обниматься со злым умыслом перехватить за моей спиной нож. мою вооруженную он отпустить не может. Соответственно, моя задача сводится к попытке высовываться из захвата и, если не получается, перехватить нож и пойти в размен. Попытка освободиться от захвата оказалась успешной. И все, что остается Александру, это уже свободной левой пытаться блокировать мои удары. После первых пяти пропущенных он оставляет попытки к сопротивлению, а я отвожу душу в шлем. Мог ли... Саша вооруженной правой рукой мне натыкать спину. Мог. Но какой в этом смысл после серии пропущено в голову, это уже вопрос дискуссионный. Прелесть занятий спортом на улице не только в том, что мы всегда дышим свежим воздухом, но и в разнице погодных условий и, как следствие, покрытий. В данном случае генерал Мороз выступил на моей стороне, и опорная нога соперника проскользила, сорвав планы татаро-монгольского набега. От обоюдки это, увы, не спасло, но хотя бы позволило перехватить инициативу и проводить агрессора колющем в корпус. Если у нас негласная оценка результата, называется «отомстил красивее, чем пропустил». Очками не оценивается, но при зрительке симпатии гарантирует. Для объективности разберем несколько ситуаций, где в скорости и точности уступаю я. Первый пример – это удачный забор руки после прохода в ногу. На замедленной съемке можно заподозрить удар плашмя, однако в моменте сомнений нет. Пропустил чисто. Еще один пример. Александр продолжает предпринимать попытки войти в клинч, но я стабильно отвечаю разрывом дистанции с контратакой. В данном примере я не рассчитал дистанцию и вместо удара ножом засамдалил Саше по шлему рукой. Нож акцентированного удара не наносит, фактически проскалит мимо корпуса соперника, а подобная лажа у нас также зачет не идет. Александр режет мою вооруженную руку, а я отказываюсь от дальнейшего сопротивления, ибо ручка Бубо лисички больно, а дальнейшая свалка приведет разве что к обоюдке. Нафиг надо, если соперник чистую победу объективно заслужил. Потеря ножа – это всегда неприятно, но может случиться с каждым. Свод правил нашей школы не подразумевает проигрыш спортсмена только по факту потери ножа, так как это может случиться, например, после дошедшего до цели удара, как в данном случае нож у меня выпал после акцентированного пореза шеи. Регламент обязывает все еще вооруженного бойца добить безоружного, а за обезоруженным сохраняется право до конца побороться за свою спортивную жизнь. В данном случае у меня не вышло. Сперва прошел режущий по ребрам, а колющий в грудь я тупо не успел блокировать. Бывает. Одно время коллеги по цеху на меня зуб наточили за то, что я агрессивную работу, тяготеющую клинчу, назвал уебанским стилем. Как по мне, это самое подходящее название для подобного рода техники, ибо в подавляющем количестве случаев результат точно такой же, как на видео. Стоят два трупа и до одари затыкивают друг друга. Вот не стал бы вставлять подборку этот момент, если бы не потеря ножа. Как по мне, ярчайшая иллюстрация, почему именно за потерю ножа, по нашим правилам, штрафа нет. Единственный, кто может потеряшку штрафануть, это соперник. Но опять же, если успеет. Как вы могли заметить, обычно рядовой спаринг со стороны смотрится все нормально, где-то Саша передает, где-то я опытом свое возьму, ну, то есть ничего, сверхъестественного естественного, обычная работа. А вот то, что я изначально умолчал как обстоятельство, за то, что я на этот спаринг вышел бухой в дрободан. Согласитесь, по виду никогда не скажешь, но за три часа до тренировки я выпил пол-литра водки под хорошую закуску, но тем не менее для меня это много, еще 100 грамм и гарантированно забвение вплоть до завтра соответственно, суть этого эксперимента была в том, чтобы визуализировать, как алкоголь влияет на картину поединка, потому что неоднократно в обсуждениях среди ножевиков я упирался в вопрос о том, что вот как изменится картина поединка, что будет с ножевиком, если ему выпить, потому что на тренировке нормальный спортсмен себе никогда не позволяет. Я имею опыт алкогольного обращения с ножом, естественно, тренировочным, на шашлыках, нет-нет, находилась пара тренировочных ножей и готовый во всех смыслах рвущийся в бой соперник. Я точно знаю, что алкоголь действительно оказывает седативный эффект, угнетает центральную нервную систему, и нет-нет, ты подтупливаешь там, где ты бы успешно провел результативную контратаку, ты тупо не дотягиваешься от до того, что не в нужный момент зевнул. Соответственно, к эксперименту мы подошли очень интересно, более того, мы записали его даже не с первого раза, потому что изначальный план был 1 февраля с утра собраться, это мой день рождения, и совместить приятное с полезным. То есть мы с утра собираемся трезвые, как стеклышки, записываем приветствие, записываем трезвый спаринг, чтобы его сравнить с пьяным через какое-то время после того, как на день рождения выпьем и повторим уже проведем непосредственный эксперимент. Мы дядьки взрослые, мы прекрасно понимаем, что можно делать, а что нельзя, где можно делать, а где нельзя, поэтому просто посмотрите, сделайте свои выводы, а мы начинаем. Однако тупо не получилось, потому что э, есть у нас с Александром общая беда, как бы ее можно было предсказать, но ну, кто же знал, что так получится, что даже на камеру имея установку, что надо сейчас поработать. Чуть-чуть поинтереснее, чем обычно, чуть-чуть поактивнее. Мы этого физически не сможем сделать, потому что мы прекрасно за два года изучили друг друга. И наш ножевой бой, он больше уже тяготеет к бесконтактному. То есть от большого количества атак мы заранее отказываемся, понимая, что они будут либо безрезультативными, либо в ответ прилетит так, что мало не покажется, а когда тебя бьют, никто не любит. Соответственно, наш ножевой бой ⁇ это одно-два технически результативных действий в минуту и в основном пляски с выверенными дистанциями, либо разрубание воздуха, того, что тупо не дотягиваешься, соперник тебе это не позволяет. В общем, и в целом наш трезвый, такой, отчетный ножевой бой тоже получился такой махание ножами, но очень мало результата. Соответственно когда я решил повторить эксперимент, я просто пришел на тренировку, предупредив, естественно, и соперника, и оператора. А остальные ребята, наблюдающие, даже не подозревали, только по амбре из-под шлема догадывались, что я в состоянии алкогольного опьянения. Картина поединка не выдавала во мне уже серьезную, на самом деле, степень опьянения. Собственно, что у нас в итоге получилось, вернее, главное, что не получилось, это то, что камера... Вообще ни хера не смогла зафиксировать, как я подтупливаю. На уровне ощущений я точно понимаю, что где-то я не дорабатываю, конкретно алкоголь мешает. Но так, чтобы эта камера прям зафиксировала и прям можно было в замедленной съемке показать, вот здесь вот смотрите, это все алкоголь? Нет, увы. Общая картина поединка по уровню тактики, вот наверное да, по уровню тактики она изменилась, а по уровню э, техники отличий крайне мало. В уставшем или каком-то другом угнетенном состоянии, когда приходишь на тренировку, терпишь намного больше, чем я бухой дрободан, но получал от Саши, который реально во мне начал чувствовать чуть более легкую, чем обычно, жертву. Он больше шел на риск, начал экспериментировать с клинчами, чего в отношении меня он очень редко позволяет какому-нибудь новичка заломать. Это вот его хлебом не корми, а меня не то что сыт. Он э, на уровне уважения и опасения как бы сам себе отвечает на вопросы, вот заломаю я Вадима, нет, скорее всего не заломаю, ну а нафиг тогда и пытаться. По итогу эксперимент можно даже признать неудачным, то что Синька чмо, увы, собственным примером, мне объективно продемонстрировать не удалось. Тактика поединка действительно раскрепостилась, а техника осталась на уровне. Из недостатков общего состояния это действительно вот просадка выносливости, силы уходили значительно быстрее. А все остальное осталось на том же самом уровне. Поэтому, миль пардон из позитивных выводов это только то, что в стрессовой ситуации вы действительно не поднимаетесь на уровень своего самомнения, опускаетесь а на уровень своих навыков. Свои навыки я продемонстрировал. Обещаю, что больше таких экспериментов не будет. Сашу поить я не хочу. Это будет вредный урок всем. Поэтому тема на сегодня закрыта. Увидимся на тренировке. И счастливо!